Здравствуйте. А давно вы были в библиотеке? Я там бываю очень часто. И многие, многим кажется, что я какая-то инопланетянка. На самом деле я работаю министром культуры Крыма. А... Большинство уверено в том, что библиотеки — это бесперспективно, и что век новых информационных технологий давно перечеркнул их существование. Но вы знаете, я сама лично убедилась в том, насколько модернизированная современная библиотека меняет жизнь и отдельных людей, и целых сообществ. Представьте, что даже одна точка полноценного доступа к информации может изменить ситуацию в одном селе кардинально — я поделюсь с вами несколькими историями, историями успехов личных, социальных и профессиональных. Вот обычные помидоры, которые наверняка присутствуют в вашем рационе. А знаете ли вы, что значительная часть украинских тепличных помидоров поступает во все супермаркеты, ну, по крайней мере, киевские, и завозятся из маленького села Синькиф на Тернопольщине. Сегодня в этом селе современная Теплицы, склады, цеха по переработке — они собирают по три урожая в год и продают по всей стране. А начиналась эта история в библиотеке. В 2008 году библиотекарь в интернете нашла информацию о сортах помидоров, которым подходит местный климат, и о новых способах их выращивания. Безусловно, это стало точкой развития частных тепличных хозяйств. И уже потом, позже, туда пришли инвестиции и «Бизнес». А вот еще один пример. Справа Людмила Федоровна из Харькова. Ей 57 лет, и она успешно трудится в частной компании. А год назад она обучалась в университете третьего возраста в библиотеке. Там она научилась пользоваться компьютером, приобрела умение пользоваться интернет-ресурсами, приобрела новые знания и навыки. И сегодня она успешно реализует свой потенциал. Следующего моего героя зовут Кенан. Потрясающий мальчишка его встретила в Феодосийской библиотеке для детей. Он переехал из Азербайджана. И именно в библиотеке он смог выучить русский язык и адаптироваться в местную громаду посредством видеоигр и детской летней программы. Когда в библиотеке появились игровые приставки Kinect Xbox, пользоваться джойстиком умел только Кенан. А вот по-русски он не разговаривал. Но, играя с друзьями в фантастический футбол, слово за слово он стал постепенно изучать язык. Библиотекари тут же подключились, предложили ему книги и журналы о футболе. Кенан привел своих друзей в библиотеку, таких же переселенцев. Представьте, что сегодня эти ребята успешно учатся в школе, приобретая новые знания, и имеют такие же равные возможности, как, например, два моих сына. Еще одна героиня. Татьяна Нишкур из Херсона. Потеряв работу учителя, она, естественно, чувствовала себя беспомощной, но до тех пор, пока работники местной библиотеки не предложили и не помогли ей разработать собственный проект — службу проката байдарок. Они составили бизнес-план и получили помощь в местном центре занятости. Сегодня Татьяна — директор успешного предприятия «Водный лабиринт» которая предоставляет байдарки, маршруты для сплава, необходимое оборудование в аренду и проводит экскурсии. Татьяна осталась партнером библиотеки, ведь именно там ей помогли разработать собственный сайт, где она рекламирует свой бизнес и просто общается с клиентами. К Татьяне на экскурсии приезжают из всей Украины. Как вы думаете, что же объединяет все эти истории? Современная библиотека, точка доступа к информации, которая дала им новые возможности. В Украине мы совместно с программой «Библиомост» работаем над созданием таких точек, которые отвечают не только потребностям, но и ожиданиям современного динамичного человека. И наша цель заключается не только в предоставлении точек доступа к интернету и другим информационным источникам, а в создании территории для развития человеческого потенциала, с использованием всех возможных информационных ресурсов. Почему мы выбрали библиотеки? Прежде всего, это место, которое объединяет и книги, и новые технологии, и, естественно, людей. Современная библиотека — это точка концентрации знаний, где все цены отсеяно профессиональным библиотекарем от информационного мусора. В современной библиотеке сегодня вас научат пользоваться компьютером, интернетом, сэкономят ваше время на поиск нужной информации, и, возможно, с этой точки начнется реализация вашей идеи. Модернизируя библиотеки, мы трансформируем и преобразовываем уже существующую инфраструктуру, которая, на первый взгляд, архаична и никому не интересна. Безусловно, раньше библиотеки, храня наследие о прошлом и передавая нам эти знания, сегодня выполняет другую функцию — это территория для интеллектуальной и культурной среды развития. Безусловно, в нашем современном насыщенном мире, который переполняется информацией, общество переживает, этот информационный бум просто теряется в этом потоке. Для этого нам необходим навигатор, информационный менеджер, который не только сам умеет ориентироваться в этом пространстве, но и помогает каждому, кто за этим приходит. Несмотря на то, что сохранился стереотип библиотекаря, хранящего книги, появляется все большее количество библиотекарей, уже ставших навигаторами в мире информации, знающих проблемы и своей громады, и отдельного человека. А главное, они искренне хотят и меняют жизнь своего сообщества к лучшему. Вы только представьте, что в Украине 18 тысяч публичных библиотек. Невероятная инфраструктура, правда? Она уже работает и существует. Они находятся везде, вплоть до мельчайших сел, и являются открытыми, доступными и бесплатными для каждого. Из всего этого количества модернизированных и современных библиотек уже 1500. Безусловно, новые информационные возможности и ресурсы – позволяют организовать новые библиотечные услуги, вокруг которых появляются и возможности каких-то идей и пути их реализации. Но, к сожалению, в Украине большинство населения не в полной мере по тем или иным причинам используют эти возможности, либо просто о них не знают. Например, к одному из источников информации интернету в 2012 году имели регулярный доступ всего лишь 34% украинцев. Согласитесь, что отсутствие к доступу к оперативной информации и цифровое неравенство тормозит развитие и общества и государства в целом. Оказывается, что показатели по посещению, финансированию библиотек точно отражают уровень развития страны. Например, Финляндия тратит 30 евро на человека на финансирование библиотеки. Их посещение составляет 67%. В Украине эти показатели гораздо ниже, но я уверена, что это временно. Вывод очевиден. Успешное развитое общество невозможно без центров информации и развития, которые создают равные возможности для реализации человеческого потенциала. Итак. Что же можете сделать вы? Две вещи. Первое. Расскажите всем, что в библиотеке можно найти решения и помощь в каких-то вопросах. Можно привлечь интеллектуальные ресурсы в реализации идей проектов, иметь свободный доступ к информации и просто возможность человеческого общения друг с другом. Второе. Сделайте свою библиотеку современной. Подарите подписку, книги, подключите интернет. Принесите ненужную технику — компьютер, ноутбук, модем, роутер или веб-камеру. Таким образом, мы вместе с вами сможем модернизировать 18 тысяч библиотек, создать единое информационное пространство и равные возможности для каждого. И, возможно, на следующей конференции Тедакс-Киев с вами своей историей будет делиться человек, который жизнь которого изменила его современная библиотека. Спасибо.